Россия заселилась как беженцы с призывным возрастом вот люди, посмотрите там бегут от войны россияне как вас называют я в не не